Давайте в этом видео рассмотрим страницу спектра. Для того, чтобы на нее перейти, нужно нажать вот здесь вот эту вот кнопку. И в верхней части отображается спектр сигнала, который вы получаете, а в нижней его форма. Спектр это, в общем-то, то, что мы уже рассматривали вот в этом анализаторе. Давайте посмотрим, как выглядит наш звук. Как видите, всего одна гармоника. Ну, в общем-то, здесь это и показано. Вот всего одна гармоника. Давайте произведем какую-нибудь модуляцию, к примеру, промодулируем оператор самим себя. Вот так сделаем. Уже у нас должен быть примерно вот такой состав гармоник. Давайте на это посмотрим. Как видите, это окно отображает примерное содержание гармоник нашего звука. То есть при различных сложных модуляциях, для того, чтобы постоянно не открывать вот такие вот анализаторы, можно это смотреть вот в этом окне спектра. Ну и то же самое касается окна вот этого нижнего, где отображается форма сигнала. Как видите, мы примерно это и видим. Здесь просто немного перемещается быстрее. Давайте, к примеру, уберем и посмотрим. Вот такое удобное окно, которое поможет вам ускорить работу без необходимости постоянно смотреть на анализаторы. Давайте в этом видео рассмотрим работу страницы эффектов. Для того, чтобы перейти на эту страницу, необходимо ее здесь выбрать. Сейчас у меня к звуку не применяется никаких эффектов. Для того, чтобы к звуку начали применяться эффекты, их сначала необходимо включить. Включаются они вот в этом месте и в общем-то вот список всех эффектов. Давайте включим к миру реверберацию и дилей. В общем-то вы здесь можете включить любое количество эффектов. Сразу хочу сказать, что перемещать их нельзя. Они идут вот в этой последовательности и она не меняется. Когда у вас получается много эффектов, здесь появляется полоса прокрутки, и вот можете ей пользоваться. Следующая функция – это количество эффектов, и это количество можно регулировать одновременно для всех эффектов. Делается это вот этой ручкой. Давайте послушаем. Когда она на нуле, это означает то же самое, что все наши эффекты вот эти выключены. Соответственно, 100% это как 100% на включенные, ну и промежуточные значения – это уже смесь сухого и обработанного сигналов. Также вы можете как-либо настроить эти эффекты. И здесь есть кнопки для копирования и вставки. Давайте, к примеру, скопируем вот эту стойку эффектов, нажмем «Копи». Далее мы можем выбрать любой другой пресет, к примеру, и уже воспользоваться кнопкой вставки. И все, к этому пресету у нас будет применена наша стойка эффектов, которую мы уже копировали. Также здесь есть окно уже заранее заготовленных пресетов, которые вы можете выбрать и, в общем-то, использовать. Если вы создали собственные какие-то стойки эффектов, которые вам нравятся, и вы часто их используете, вы их также можете сохранить. Чтобы это сделать, нужно просто нажать вот в это поле, ввести какое-нибудь название. Давайте, к примеру, опять введем это же. Нажать кнопку S, то есть сохранить, и выбрать пункт меню, куда вы хотите сохранить. Ну вот, давайте я выберу последний. И все, теперь на этом пункте меню всегда будет мой пресет. На этом давайте закончим с этим окном, и уже в следующих видео перейдем к описанию вот этих эффектов. В этом видео давайте рассмотрим два искажающих эффекта. Это overdrive и tube amp. Давайте начнем с overdrive. Overdrive это перегруз. Без эффекта давайте послушаем сначала наш звук, который мы имеем. Вот такой звук мы имеем. И давайте сейчас на него добавим эффект искажения, то есть перегрузку. Как слышите, сейчас особых изменений нет, потому как у меня ручка drive установлена на ноль. Эта ручка регулирует количество искажений, которые будут применяться. То есть, так скажем, количество перегрузки. Как слышите, сейчас звучание уже изменилось. Добавились искажения, но можно еще управлять этими искажениями. Вот эта ручка тон увеличивает количество высоких частот и делает звук ярче или тусклее. То есть, зависит от поворота. Давайте послушаем. А ручка бас увеличивает количество низких частот и также, соответственно, изменяет искажение на этих низких частотах. Давайте послушаем. И вот таким образом с помощью этих двух ручек вы можете управлять тембром, который вы получаете. Делать его ярче или тусклее, или басящим, или меньше басящим. И последний и самый параметр это громкость. Просто управляет громкостью на выходе этого эффекта. То есть она на тембр никак не влияет. Давайте выключим овердрайв и посмотрим следующий. Это тюб амп. Этот эффект имитирует гитарный усилитель. Вот эта ручка Volume управляет просто громкостью. Она никак не влияет на тембр. А вот эта ручка драйв увеличивает количество искажений. То есть то же самое, что и вот в этом нашем эффекте. То, что мы уже рассматривали. При нуле у нас нет искажений, а при максимуме их количество максимальное. При создании звуков вот эти два эффекта на самом деле довольно часто применяются, особенно, к примеру, для создания кричащих басов. Они добавляют большое количество гармоник, и таким образом звук становится очень ярким и заметным, и сочным. Поэтому обязательно попробуйте и используйте эти эффекты в своих звуках. Давайте в этом видео рассмотрим следующий эффект, это эффект кабинет. Вообще кабинет это такая коробка, которую используют гитаристы, и в которой есть динамики. В общем-то это сейчас здесь и показано, как здесь показано она с ручкой. И наверняка многие из вас уже видели такие коробки. Так вот, этот эффект имитирует то, что вот наш звук, который мы сейчас пропускаем через этот эффект, вот этот звук, он будет играться вот как бы через эту коробку с динамиками и записываться на микрофон. И вот мы будем слышать то, что записывает этот самый микрофон. Вот здесь есть выбор различных кабинетов. То есть вот здесь их размер, количество динамиков и как установлен микрофон. Или он по оси прямо установлен. Или он повернут назад, вот как здесь написано. Или он находится далеко. Здесь тоже вот далеко. Или в виде рогов. Как видите, вот здесь подписано количество динамиков и размер самого кабинета. Вот здесь есть два динамика и 4. Давайте попробуем, к примеру, самый первый. Это небольшой такой кабинет с небольшими динамиками. Вот, без эффектов. Вот с ним. Но здесь звук не такой явный. Давайте, к примеру, что-нибудь вот повернуть назад. То есть, слышите, изменяется звук. И это также связано именно с расстановкой микрофонов. Давайте выберем, к примеру, последний и посмотрим вот эти параметры. Size определяет, будет ли наш кабинет больше или меньше. И, в общем-то, это влияет на звук. Так, выберем давайте что-нибудь другое, к примеру. То есть ручка просто изменяет физический размер и динамиков, и самой вот этой коробки. Далее, следующий параметр – это воздух. Сколько ранних отражений комнаты будет улавливать микрофон? Если мы ставим на 0, то вот этих ранних отражений, то есть то, что есть в реверберации комнаты, мы не слышим. Вот. А если максимум, то микрофон начинает больше улавливать отражение комнаты. Таким образом звук становится пошире и может полезно сказаться на тембре. Далее идет количество низких частот. Или мы можем совсем убрать, или добавить еще больше. И то же самое с высокими частотами. Или срезать их, или добавить. В этом видео давайте рассмотрим два эквалайзера. Здесь есть как полочный эквалайзер, и также пиковый эквалайзер, давайте начнем с полочного эквалайзера. Здесь, в общем-то, никаких особых элементов управления нет. Есть только вот этот график, где вы можете или добавлять высокие частоты, или уменьшать их. И то же самое с низкими частотами. Просто самый обычный эквалайзер. И вот выход эффекта. То есть просто регулятор громкости. Давайте выключим этот эквалайзер и рассмотрим следующий. В следующем, в общем-то, тоже нет ничего сложного. Это самый обычный параметрический эквалайзер, где вы можете добавлять определенные пики и регулировать ширину этого пика. И также их вырезать. Давайте в этом видео рассмотрим говорящий эффект вау, вот здесь он находится и вот давайте его включим, данный эффект производит впечатление говорящего звука, давайте оригинальный звук сейчас послушаем, а теперь с эффектом, на данный момент такого впечатления говорения нет, все потому что необходимо обязательно крутить вот эту ручку, то есть управлять ей. То есть ручка управляет фильтрами и получается такой говорящий эффект. Также эту ручку можно привязать вот к этому колесу модуляции. Для этого нужно просто включить эту опцию и тогда вот эта ручка модуляции начинает управлять этим колесом. Далее у нас идет расстояние между пиками, которое создает вот этот звук речи. И давайте попробуем изменить и послушаем, как это влияет. <звук> Выше сделаем. И вот эта вот последняя опция сделает звук более ярким. В общем-то, вот такой эффект, и на самом деле может, к примеру, применяться в некоторой степени в дабстепе для создания таких говорящих басов. Давайте в этом видео рассмотрим следующий эффект, и это эффект фейзера. Давайте его включим и послушаем, как это звучит. Нет, сначала оригинальный звук. Теперь с эффектом. В общем-то как-либо описать этот звук довольно сложно Он создает вот это вот движение, которое вы сейчас услышали Давайте приступим к рассмотрению параметров Первый параметр это скорость этого движения, которое вы слышите вот. При низких значениях оно может быть очень медленным а при высоких, наоборот, очень быстрым. И вот эта вот лампочка, она отмечает, насколько быстро происходит движение. Следующая опция делает инвертирование. Дело в том, что фейзер получается при смешивании двух сигналов. первое это оригинальный сигнал, а второй – это просто со смещенной фазой. И вот эта вот опция переворачивает вот этот вот смещенный по фазе сигнал. И это в некотором роде меняет тембр. Влияние на звук не сильное, но все-таки есть. Далее, следующая опция синхронизации. Дело в том, что когда вот мы настраивали эту ручку, когда эта опция не включена, у своя скорость не от темпа нашего проекта а если мы включаем кнопку синхронизации то вот эта скорость начинает зависеть от темпа нашего проекта давайте послушаем здесь включим метроном он уже включен То есть таким образом скорость нашего фейзера, вот этих вращений, начинает соответствовать темпу нашего проекта. И звук получается более ритмичным. Далее, следующий параметр определяет количество этапов нашего фейзера. Таким образом определяется количество вырезов спектра, но в общем-то это не обязательно понимать, а просто слышать, как изменяется тембр. При увеличении количества вот этих этапов тембр начинает быть более выраженным. Вот, при пяти он наиболее заметный и яркий. Далее ручка цвета, она определяет различные характеристики тембра. Давайте просто послушаем. Опять же, чем выше значение, тем более выраженный эффект получается. Далее два следующих параметра, они определяют максимальную развертку. То есть насколько сильно может гулять по частотам вот этот эффект. Давайте сделаем максимум и послушаем. Как слышите эффект фейзера начал гулять по частотам довольно сильно и давайте сейчас попробуем уменьшить. Вот, при таких значениях, когда минимальный на 100, а максимальный на 0, мы получаем наиболее узкий диапазон нашего эффекта. Ну а при других наоборот, то есть наиболее широкий диапазон эффекта. Далее, следующий эффект создает вращение. То есть если бы у нас звук был моно, давайте его сделаем моно вот, и эффект у нас сейчас тоже моно получился, то с помощью этой ручки можно было бы применить стереорасширение. Что это делает? Это просто изменяет развертки в правом и левом канале, и вот этим самым создается эффект стереорасширения. Далее, следующий параметр это dry -wet. Это смесь сухого и обработанного сигналов. Дело в том, что если мы сделаем 0, мы будем слышать только сухой, без эффекта звук. Если мы сделаем 100%, то мы будем слышать только обработанный звук на 100%. Но имейте в виду, что при некоторых настройках при 100% в драйвед мы можем слышать примерно то же самое, что и сухой звук. Давайте послушаем. Вот сухой, вот обработанный. А Разница немного, и наибольший эффект мы услышим только тогда, когда и сухой, и обработанный звук смешиваются в равной степени. И это особенность эффекта фейзера. Очень часто для наиболее выраженного эффекта подходит значение 50. Так что имейте в виду и не стремитесь всегда выставлять сотню И не думайте, что 50 это наименьшее количество эффекта. Давайте рассмотрим следующий эффект, и это эффект фленджера. Давайте его включим. И на самом деле этот эффект чем-то похож на предыдущий эффект фейзера. Давайте включим и послушаем, как звучит. Сначала без эффекта, а потом с ним. Как слышите, в звуке появляется некоторое движение, чем-то похожее на изменение высоты тона. Но звук немного другой, и на самом деле изменение высоты тона не происходит. Описать эффект довольно сложно. Часто говорят, что он чем-то похож на звук такого реактивного самолета. Давайте сейчас далее рассмотрим значение параметров. Первый параметр — это скорость. Скорость вот этого движения. Давайте послушаем. Далее идет индикатор этого самого движения, насколько часто оно происходит. И, как и в предыдущем эффекте, есть возможность инвертировать копию. Дело в том, что фейзер это было смешивание, как я уже говорил, двух сигналов, оригинального и второго смещенного по фазе. А фленджер это смесь оригинального звука и задержанного звука и время задержки постоянно меняется. Так вот, можно инвертировать фазу этого задержанного звука, и, в общем-то, это тоже влияет на тембр. Но здесь изменения, да, слышно, но оно не такое очевидное, но на некоторых звуках оно может довольно явно выделяться. Далее следующая функция это синхронизация с темпом, как и в предыдущем нашем проекте. Вот это движение начинает быть синхронным нашему темпу. Функция может быть удобна, если вы хотите получить ритмические структуры и чтобы они соответствовали вашему темпу. Далее следующая опция делает звук статичным. То есть из звука сейчас проводят движение. Следующая опция определяет глубину модуляции задержек. Давайте сделаем минимум и получим более явный эффект. а если увеличим, более рассыпчатый. И вот можете применять различные глубины модуляции и получать различные тембры. Далее, следующий эффект Color. Он определяет, сколько обработанного сигнала будет подаваться обратно на вход. И это будет определять яркость нашего эффекта. Давайте послушаем. Вот, нету, и максимум. Ну, здесь, опять же, влияние на звук не очень сильное, но вот при 100%, когда у нас глубина на максимум, слышно, что звук становится более рассыпчатым. И, как и в предыдущем эффекте, это вращение. У нас сейчас получается монозвук. И с помощью этого параметра мы можем его сделать стерео. В разные каналы получается, подается в разное вращение вот этой глубиной модуляции. И мы получаем широкий эффект. Ну и далее смесь сухого и обработанного сигналов. Так или мы слышим только сухой, а вот так только обработанный. Как и в предыдущем эффекте, наиболее явные изменения могут происходить именно при 50%, а не при 100%. Давайте рассмотрим следующий эффект, и это эффект тремола. Давайте выключим и послушаем звук, который я буду использовать для его настройки. Я выбрал звук самого обычного шума, потому как, на мой взгляд, он будет наиболее очевидно отображать работу этого эффекта. Но, конечно, он применяется не к шуму, очень часто именно к каким-то музыкальным звукам и создает такие вибрации. Но давайте, в общем-то, сейчас это послушаем. Как слышите, у меня сейчас звук приобрел движение. Он становится то громче, то тише. И вот это то громче, то тише скорость определяется с помощью вот этой ручки. Как и во всех предыдущих эффектах, эту скорость можно синхронизировать с темпом. Для этого нужно нажать вот эту кнопку синхронизации. И вот мы уже можем послушать это в проекте. Имейте в виду, если вам нужна вот такая синхронная пульсация. Далее, следующая ручка определяет интенсивность, то есть амплитуду этой пульсации. Кнопка стерео делает так, что стереоканалы начинают различаться и будет ощущение, что звук как будто панорамируется. Если вам нужен такой эффект, то вот, пожалуйста, можете здесь его использовать. Далее, следующая ручка определяет отношение ширины импульса. То есть, давайте сейчас послушаем. Когда у нас ручка будет на минимуме, у нас будет шум короткий, а тишина длинная. Вот, паузы между шумами, они заметно длиннее. Если же мы сделаем наоборот, то это опять же наоборот. Звук будет заметно длиннее пауз. И вот эта ручка управляет шириной импульса. То есть, насколько звук будет длиннее или короче тишины. При 50% и тишина, и звук имеют одинаковые длительности. Далее «Атака» и «Спад». Эти два параметра определяют, насколько быстро звук будет нарастать и насколько быстро он будет переходить в тишину. Давайте сделаем их на минимум и послушаем. Поскольку два параметра на минимуме, мы слышим резкое начало звука и резкое его затухание. Если я увеличу атаку, то звук начнет постепенно нарастать, но также резко затухать, потому что дикей на нуле. Теперь давайте послушаем дикей, увеличим его значение и мы услышим, что звук прекращает звучание не сразу, а постепенно затухает. И с помощью установки вот этих параметров можно делать плавное нарастание и плавное затухание. И как я говорил, это все можно синхронизировать и получать довольно интересные эффекты, даже чем-то похожие на сайчейн. Далее давайте рассмотрим следующий эффект, и это эффект реверберации. Но здесь ничего необычного нет, это самый обычный эффект реверберации, который есть везде. Вот как звучит звук оригинальный, и вот как с эффектом комнат, то есть реверберации. То есть добавляется эффект комнаты. Первая ручка, она отвечает за время, то есть длительность этого хвоста реверберации. Как слышите, он очень длинный, а так очень короткий. Далее следующий параметр отвечает за скорость затухания высоких частот в этом хвосте реверберации. Если на минимуме мы получаем очень темную такую реверберацию, здесь более яркую. Далее этот параметр определяет срез высоких частот, опять же в нашем эффекте. При минимуме мы почти не слышим яркости звука. А при максимуме звук очень яркий. Ну и далее следующая ручка определяет смесь сухого и обработанного сигналов. Давайте рассмотрим следующий эффект, и это психоделей. Вот звук без эффекта, вот с эффектом. То есть самый обычный делей. Сейчас вы слышите, но здесь некоторые более сложные настройки есть, и давайте их рассмотрим по порядку. Первый параметр – это время. Он определяет, сколько времени проходит между задержками. Вот очень короткая. И очень длинная. То есть расстояние получается большим. Следующий параметр – это вы можете установить вот это время с помощью настукивания по этой кнопке. То есть я сейчас буду настукивать, и это настукивание я буду делать в определенном темпе. И в соответствии с этим будет устанавливаться вот эта ручка. Сейчас я нажму очень быстро. И, соответственно, ручка установилась на очень короткое время. Далее, следующая функция – это синхронизация. Если мы ее включаем, то все наши задержки соответствуют темпу нашего проекта и таким образом ритмичные. Удобная функция и практически всегда используется. Следующий параметр определяет время, за которое наши задержки затухнут. Давайте установим мало и мы услышим, что задержки пропадают очень быстро. И установим большое время. И, как слышите, они звучат, звучат, звучат очень долго. При 100% мы будем слышать их постоянно, и они не будут пропадать. Следующий параметр реверсирует наши задержки. Давайте послушаем без него. Теперь с ним. То есть наши задержки начинают воспроизводиться просто в обратном направлении. И мы слышим реверсию. Далее следующий параметр определяет стерео. То есть насколько задержка в правом канале будет отличаться от задержки в левом канале. Давайте, в общем, это послушаем, и вы услышите. То есть при нуле у нас время и в правом, и в левом канале одинаковые, и поэтому мы также и слышим монозвук. Если же мы увеличиваем время, то в одном из каналов задержка смещается, и получается такой стереоэффект. При очень малых значениях мы для наших задержек можем создавать эффект хаоса, когда у нас... Задержка происходит всего несколько миллисекунд. Далее давайте рассмотрим следующий параметр. Он определяет, насколько наши задержки будут а расстраиваться вверх или вниз, в центах. Давайте послушаем при нуле. Ну, в общем-то, мы это уже слышали. И, к примеру, уже при 50 Как слышите, постепенно задержки начинают увеличивать свою высоту тона. И давайте попробуем, к примеру, при минимуме. Как слышите, задержки постепенно начинают падать, то есть у них уменьшается высота тона. Следующий параметр это то же самое, но регулятор уже регулирует не в центах, а в полутонах. Давайте установим максимум, то есть целую октаву и послушаем. Но это слишком много, давайте поменьше. То есть постепенно наши ноты становятся очень высокими. Ну и здесь соответственно очень низкими. Как я сказал, то же самое что дитюн, но просто в более широких масштабах. Ну и далее последний параметр это смесь между сухим сигналом, то есть где никакого длея нет, и обработанным где слышим только задержки. И давайте в этом видео рассмотрим уже последний эффект, это хорус-делей. Вообще, он, конечно, написан хорус-делей, delay, но Delay у нас-то, в общем-то, есть. И применять его как Delay особого смысла нет, но если вы его найдете, то, пожалуйста, используйте. Давайте сейчас включим наш звук, как он есть. И вот теперь с хорусом. Как слышите, звук довольно сильно обогащается. Это получается потому, что этот эффект создает 4 дополнительных копии, модулирует их по-разному, изменяет им время и смешивает это с оригинальным звуком, и получается вот такой богатый эффект. Время задержек управляется с помощью вот этой ручки времени. Если у нас очень короткая, то мы слышим богатый эффект хоруса. Если мы установим большое время, то мы будем слышать отдельные задержки. Вот если вы хотите использовать эффект как такой дилет, используйте большие времена. Если как хорус, то короткие. Далее следующий эффект производит инвертирование фаз наших копий. На данный момент это не очень хорошо слышно, но в некоторых случаях может оказать заметный эффект, имейте в виду. Если будете экспериментировать, то попробуйте эту функцию. Вот, к примеру, при очень-очень коротких... при очень коротком времени задержки инвертирование оказывает влияние на тембр. Дальше, следующая функция синхронизация, она делает так, что вот эти наши задержки соответствуют темпу нашего проекта, в общем-то, как и вот в этом дилее, который мы уже с вами рассматривали. Следующая не очень очевидная функция, и опять же, она может быть очевидна при небольших значениях. Она блокирует фазы LFO наших задержек, и это немного изменяет тембр, но на самом деле в очень небольших значениях можете этот параметр попробовать. Далее давайте рассмотрим следующий параметр. Вот, установим большое время, чтобы слышать наши задержки отдельно, и он определяет, насколько сильно рассеиваются задержки. Если мы устанавливаем 0, то мы по сути слышим одну задержку. Если мы установим большое значение, то мы слышим, как задержки начинают рассеиваться. Далее, следующий параметр управляет тем, как будут фильтроваться наши задержки. Это определяет срез низких частот. То есть в задержках остаются только самые высокие. Но а хайкат определяет, насколько будут срезаться высокие частоты. Как слышите, почти только басы остаются в звуке. Следующий параметр это фидбэк. Насколько быстро наши задержки будут затухать. Вот очень быстро и вот долго. Таково значения этого параметра. Далее, два параметра, они связаны, они определяют модуляции времени задержки. То есть у нас четыре задержки, и вот они определяют скорость их модуляции. Давайте сделаем очень глубокую модуляцию, это определяет глубину. И очень высокую скорость. Сделаем лучше, чтобы слышать, драйвует на максимум. Давайте скорость поменьше сделаем. И вы начинаете слышать, как изменяется высота тона, потому что некоторое кручение фазы происходит. Большие значения подойдут для создания каких-нибудь странных непонятных эффектов, но небольшие значения нам нужны лучше всего для создания эффекта хоруса. И последняя ручка определяет смесь оригинального звука, необработанного, и максимум эффекта. Для создания эффекта хоруса рекомендую вам использовать небольшое время задержки, незначительное рассеивание наших задержек, можете применить небольшой срез высоких частот, чтобы звук был не слишком ярким, также небольшое время фидбэка, то есть это скорости затухания их, то есть чтобы они затухали быстро, и небольшие модуляции, плюс драйвед примерно 40, около 40%. Но это уже зависит от ваших целей. В этом видео давайте рассмотрим с вами арпеджатор. Для того, чтобы открыть арпеджатор, необходимо выбрать соответствующий пункт в навигаторе. Давайте сейчас посмотрим, что мы имеем, что мы будем воспроизводить, какие ноты. Это до-мажорный аккорд, который состоит из четырех нот. Давайте послушаем, как это звучит. Таким образом это звучит. И что такое вообще арпеджатор? Он из аккордов создает определенные последовательности. Давайте попробуем, к примеру, его включить, и вы сразу поймете, что я имею в виду. У нас сейчас будет производиться только аккорд из четырех нот, а все, что вы будете слышать, это уже будет делать арпеджатор. Давайте его включим и послушаем. Как вы слышите, сейчас за место звучания аккорда у нас начала звучать некоторая последовательность нот. И так вот, арпеджиатор устанавливает эту последовательность. И все это делается с помощью всех вот этих настроек. Давайте рассмотрим органы управления. Первое это включение. Далее идет копирование и вставка. Вы, к примеру, каким-либо образом можете настроить ваш арпеджатор. Нажать кнопку копирования, выбрать другой пресет. И потом нажать кнопку PASS для того, чтобы его вставить. В общем-то, это мы уже рассматривали в эффектах, то есть то же самое, копирование, выбор другого прессета и вставка. Далее вы можете выбрать какой-либо прессет, то есть предварительно настроенный арпеджиатор. Здесь вот есть меню и различные настройки имеются. То есть все это будет заменять все вот эти настройки. И также вы можете сохранить свой арпеджиатор. Для этого необходимо как-либо его настроить. Ввести сюда название, к примеру, нажать кнопку «Save» и выбрать пункт, на который вы хотите сохранить. Я, к примеру, вот выберу, и как обычно, вот мой пункт, который я только что сохранил. Теперь давайте рассмотрим вот этот небольшой раздел. Первая кнопка «Hold» она определяет удержание. То есть, смотрите, если я сейчас нажму три ноты, они будут играть определенную последовательность, пока я их не отпущу. Как только я отпускаю, последовательность прекращает воспроизводиться. Но для того, чтобы последовательность воспроизводилась и тогда, когда вы отпустите клавиши, просто нажмите Hold. Вот, я сейчас отпустил какие-либо клавиши, и арпеджатор все равно думает, что я удерживаю эти ноты. И таким образом я могу менять какие-либо ноты, и арпеджатор будет постоянно их воспроизводить. К примеру, для каких-нибудь ситуаций живых выступлений это вполне удобно. Следующая опция это синхронизация с клавишами. Давайте сейчас посмотрим, когда она выключена. У нас вот эта вот верхняя строка идет автономно, То есть она не зависит от того, как мы нажмем клавиши. Давайте попробуем. Я сейчас буду нажимать, и эта строка все равно будет идти сама по себе. То есть она обозначает проигрываемый шаг. Но если мы включаем синхронизацию с клавишами, то когда я уже нажму новый аккорд, эта стартовая позиция она перезапустится. Давайте попробуем. То есть независимо от того, в каком месте был, была вот эта строка в момент нажатия аккорда, проигрывание начинается с самого начала, то есть с первого шага. Удобная функция, если вы хотите, чтобы каждый ваш аккорд начинался с начальной позиции. Оставлю ее включенной и давайте посмотрим следующую функцию, это синхронизация с темпом. Если она включена, как сейчас, то темп устанавливается внутри секвенсора. В данном случае вот здесь. Как видите, я установил 124, здесь тоже стало 124. Установим 120, здесь обратно становится 120. Если мы отключаем эту опцию, то мы уже отдельно в самом синтезаторе можем установить какой-либо свой темп. Но обычно это не нужно и всегда... Необходимо, чтобы арпеджатор соответствовал темпу вашего проекта. Так что полезная функция. Далее давайте рассмотрим способы воспроизведения нот. Как видите, здесь есть список определенных возможностей. Сейчас я вам на скриншоте покажу, что это обозначает. Последовательность нот, как и в примере, она отображается вот здесь. То есть это от 1 до 8. И вот у нас узор нот идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но нажаты только три ноты. С, Д и Е. E. И соответственно есть 9 режимов повтора, которые представлены на картинке сейчас. Если я нажму три ноты, когда у меня вот такая последовательность, то вот ноты будут воспроизводиться вот в таком порядке. На самом деле здесь нужно просто попробовать со стандартным прессом нажать три ноты и услышать, что действительно... Идет повторение вот из этой последовательности, которую вы видите сейчас на экране. Ну отдавайте, давайте, к примеру, самая последняя последовательность. Называется пауза и воспроизводится только C, D, e. Давайте ее здесь выберем и послушаем, что мы получим. Я нажимаю. И мой аккорд, когда я его нажимаю, воспроизводится один раз и больше не воспроизводится то есть только в самом начале. И причем, как вот сейчас указано на скриншоте, воспроизводится снизу вверх. Если бы мы выбрали, к примеру, в RAP, это третий пункт, то у нас он бы воспроизводился снизу вверх и снизу вверх, снизу вверх. Давайте послушаем. В общем-то, что мы сейчас и слышим. То же самое относится и уже, к примеру, к четырем нотам нашего аккорда. Давайте воспроизведем из плейлиста. То есть воспроизводится просто снизу вверх. И вот эти последовательности, которые я вам только что показывал на картинке, можно перевернуть. То есть смотрите, у нас сейчас в идет снизу вверх. Мы нажимаем down и будет наоборот, сверху вниз. То есть вот эта функция переворачивает вот эти вот наши режимы. Последняя функция этого окна – это «One Shot», то есть один выстрел. И последовательность при выборе этой функции будет воспроизводиться один раз. Вот смотрите, когда она выключена, у нас последовательность воспроизводится непрерывно. Если я выберу один выстрел, то она воспроизведется один раз и больше не будет. Вот я, к примеру, нажму аккорд из трех нот. И все, воспроизведения больше нет. Отпуская, нажимаю еще раз. Он воспроизвелся и больше не воспроизводится. Давайте рассмотрим следующий раздел. Это управление темпом. Вот это окно мы уже рассмотрели. Если вот эта функция включена, это окно устанавливается в соответствии с темпом нашего проекта. Далее, это окно определяет длительность нот. У меня сейчас одна восьмая установлена. Давайте, к примеру, включим метроном для того, чтобы услышать, как это влияет. Выберем, к примеру, уже одну четвертую, то есть сейчас должно быть в два раза короче. Как видите, шаг изменился, ноты стали в два раза длиннее. То есть это окно определяет длительность нашего шага. Далее функция определяет, будет ли у нас один такт триплетами или, как сейчас, обычными. Сейчас у нас, поскольку опции здесь не выбраны, у нас идет обычная 4 четвертых. Вот, если мы выберем триплет, то получится 4 третьих. Давайте послушаем. Как видите, здесь разделение началось на трех нотах. Выключаем и мы получаем тот же самый темп. Далее есть возможность с точкой, то есть это наоборот увеличивает наши длительности. Но если вы Пишете электронную музыку, то, в общем-то, вам эти функции не нужны. Ну, возможно, крайне редко потребуется триплет, и все. Далее, следующая функция определяет длительность нот. Если у нас установлено посередине, то пауза и длительность ноты, они одинаковы. Давайте послушаем. Если у нас будет очень короткая, то ноты будут очень короткими, а пауза между ними очень длинными. И, соответственно, чем больше у нас значение, тем длиннее ноты. И, короче, пауза. Следующая функция определяет смещение каждой второй ноты. В общем-то, это создает грув или свинг, как еще это называется. И давайте это послушаем. Вот стандартное поведение. И давайте увеличим еще. Когда мы увеличиваем это значение, то у нас каждая вторая нота немного смещается вправо. То есть вторая, четвертая, шестая и восьмая. Все четные ноты. Если мы уменьшаем это значение, то все эти ноты немного сдвигаются влево, и мы получаем вот этот вот свинговый эффект. Далее давайте рассмотрим следующую функцию, это Velocity. Если у нас Velocity выключена, как я сейчас выключил, то для наших нот Velocity берется из, к примеру, пьяно роллы или от того, как вы нажмете. То есть вы вот здесь можете каждой ноте установить свое Velocity, и в арпеджаторе при воспроизведении вот этих нот будет использоваться родное velocity нот, установленное в самом секвенсере. Если же эта опция включается, то velocity используется не из секвенсора, а устанавливается вот этой ручкой. И каждая нота имеет одинаковое velocity, установленное с помощью вот этой ручки. Давайте послушаем. Слушайте, сейчас все ноты имеют одинаковый тембр. А, дело в том, что я здесь установил зависимость тембра, к примеру, влияние оператора E на F в зависимости от velocity. Вот. И если мы сейчас с вами, к примеру, зайдем в Piano Roll и установим для разных нот разное velocity, то, в общем-то, мы услышим, что наши ноты приобретут немного разный тембр. Для этого нужно отключить вот эту вот опцию сначала. Давайте послушаем. Вот, а когда включаю всех нот одинаковой velocity, поэтому тембр абсолютно одинаковый. Следующая функция устанавливает акценты, то есть повышение velocity. Сами акценты выставляются вот здесь, мы еще до них с вами дойдем. Но давайте, к примеру, сделаем, чтобы были акцентированы наши шаги первые и вот пятый. Пока у нас акцент на нуле, мы не будем слышать никаких акцентов. Давайте послушаем. Теперь давайте здесь установим побольше значения, к примеру, 60. И это будет означать, что вот эти шаги, где у нас установлен акцент, будут иметь... Вы лосите не 64, как здесь установлено, а 64 плюс 60, то есть 124. И, соответственно, это будет менять тембр вот этих вот наших шагов. Давайте послушаем. Как слышите, это и происходит. Меняется тембр, где установлен этот акцент. давайте рассмотрим следующую функцию это вот это небольшое окно здесь устанавливается разделение клавиатуры давайте включим и в общем то это послушаем сейчас у меня активировано разделение и ноты которые идут ниже как слышите здесь происходит арпеджирование а ноты которые идут выше как слышите здесь нет никакого арпеджирования И точка разделения вот это вот, где внизу происходит арпеджирование, а вверху нет, устанавливается с помощью вот этого меню. У меня установлена C3, вот эта клавиша. Здесь от нее ноты выше никак не арпеджируются, а ниже арпеджируются. Если вы хотите перевернуть, чтобы наоборот ноты ниже C3 не арпеджировались, а выше арпеджировались, то нужно включить вот эту функцию. И давайте послушаем. Вот C3 и выше, они арпеджируются, а нижние арпеджированию не подвергаются. Вот такая вот функция. Если вы хотите сразу играть, к примеру, аккорды снизу, Вот так аккорды играть. И здесь какие-нибудь арпеджи уже использовать. Для живого выступления вполне удобная функция. Как я сказал, вот здесь вы можете установить разделение. Ноту, от которой будет производиться разделение. По умолчанию это C3 вот это. Но если вы не хотите вот так париться и искать нужную ноту, есть функция обучения. Вы нажимаете эту кнопку. Далее нажимаете клавишу, и эта клавиша устанавливается вот здесь. То есть теперь будет разделение происходить вот от этой клавиши. Очень удобная функция обучения, чтобы не искать название нужной ноты, а просто ее нажать и выбрать ноту, от которой будет происходить разделение. Давайте выключим функцию разделения наших клавиш и рассмотрим вот эту вот часть нашего арпеджиатора. Первое – это вот эта вот строка, где представлены шаги и какой шаг воспроизводится на данный момент. Для того, чтобы увеличить количество шагов, просто возьмите за край вот этого треугольника и потяните его в нужное положение. У меня сейчас выбрано 8 шагов, и нам этого будет достаточно. Далее, следующая строка определяет, какие из шагов будут активировать ноту. Ну, это очень просто, если мы, к примеру, выключим вот эти две кнопки, то третий и шестой шаг просто не будет воспроизводиться. Давайте послушаем. Вот все воспроизводятся, вот, к примеру, два последних нет. Следующая функция это связь. Она определяет связь нот для воспроизведения легата. Давайте вот, к примеру, здесь включим эту функцию. И третья нота у нас будет игнорировать вот этот параметр длительности. И она будет длительностью до четвертой ноты. Давайте послушаем. Как слышите, у нас получается третья нота очень длинная. И, в общем-то, для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли использовать, к примеру, и портаменты. Давайте сейчас зайдем в pitch. И включим наш апартамента. То есть мы это уже рассматривали. И у нас здесь с третьей по четвертую ноту апартамента будет, а вот на всех остальных нет. И теперь, соответственно, когда мы включили на седьмой, у нас между шестой и седьмой нотой тоже появилась портамента, и нота играется связано, то есть легато. Выключаем, заходим и давайте здесь отключим теперь. Строку «Акцент» мы уже в общем-то рассматривали. Она устанавливает повышение «Velocity». И насколько «Velocity» будет больше, устанавливается с помощью вот этого параметра. Включим еще раз и послушаем. То есть, где у нас включена вот эта опция, у нас на 60 пунктов «Velocity» будет больше. Далее давайте рассмотрим следующее окно, это порядок воспроизводимых нот. Как я сказал, здесь у нас находятся 4 ноты, считаются они снизу вверх. И вот это вот окно определяет, какая нота будет воспроизводиться конкретным вот этим шагом. Нажато у нас 4 ноты, и давайте, к примеру, сделаем так, чтобы первые два шага воспроизводили только первую ноту. Для этого нажимаем здесь, выбираем 1 и слушаем. Берем акцент, сделаем, чтобы четыре первые шага воспроизводили первую ноту. И с помощью этого мы можем, в общем-то, устанавливать практически любые последовательности. Давайте, к примеру, попробуем здесь, чтобы играла самая нижняя и потом самая верхняя. Самая верхняя, как видите, у нас четвертая. Поэтому здесь просто выбираем 4 два раза. Очень удобная функция и можно создать очень сложные последовательности. Также есть возможность, чтобы вот этот шаг, к примеру, давайте сделаем пятый, воспроизводил не одну ноту, а сразу все наши четыре. То есть сейчас воспроизведется ноты первая-первая, потом четвертая-четвертая и потом сразу аккорд. Давайте послушаем. То есть аккорд именно из вот этих наших четырех нот. Если вы выберете здесь RND, это говорит о том, что будет выбрана случайная нота из этих четырех. Давайте послушаем. То есть каждый раз выбирается какая-либо нота случайным образом. Теперь давайте, к примеру, опять вернем здесь, чтобы первые наши шаги 4 воспроизводили самую первую ноту. И следующая строка определяет транспонирование в октавах. Давайте сделаем, чтобы у нас наша первая нота постепенно, каждый раз повышалась на октаву. Нужно здесь просто выбрать соответствующее значение. Давайте послушаем. То есть у нас играется не наша нота c 3 а получается уже c 4 И здесь, соответственно, c 5 И вот здесь транспонирование до двух октав вверх и две октавы вниз. И кроме транспонирования в октавах, есть транспонирование в полутонах. То есть наша нота уже будет... Соответствовать, к примеру, при выборе 2 не ноти до, а ноти ре. Давайте послушаем. Ну, нам это не нужно. И если вам все-таки нужно, вот используйте это окно. Следующая функция — это вот эти две стрелки. Они просто смещают все, что у нас находится вот в этом арпеджиаторе, вправо или влево. Ну, давайте посмотрим. Включим, чтобы вот эта функция была включена здесь. Нажмем вот эту стрелку и переместится то, что было последним, станет первым, ну а то, что было первым, станет вторым. То есть все на одну клетку сместится вправо. Как видите, при каждом нажатии у нас все вот эти числа просто смещаются на одну клетку вправо или влево. И последние две функции это или сброс к значению по умолчанию, для этого нужно нажать крест, как видите, по нулям все стало, давайте крест нажмем, вот опять, с одного по 8 стало, или случайным образом, то есть все значения просто выставляются, абы как, как попадет.